Всем привет, попали к нам в ремонт вот таких вот три асика седьмых, где-то стояли в подвале, все пыли грязные, видна немного коррозия на радиаторах, на колярах, на решетках. Один вот мы разобрали, посмотрим, что можно сделать. Сейчас почистим платы включим, проверим где какие ошибки выдают, как описи нету на каком асике какие ошибки. Попробуем проверить отдельно компоненты, как мы с собой ведут. И в дальнейших видео покажем, как мы их тестировали, как проверяли. И в результате, что из трех удалось нам собрать воедино. На этом все. Как бы... Кого какие вопросы задавайте. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.